Сегодня мы находимся на заключительном дне студенческой весны, где сегодня пройдет награждение факультетов и участников фестиваля. Давайте не будем терять ни минуты и пройдем в зал. My he makes me feel like nobody else. К концу студенческая осень 2017. Спасибо всем факультетам, которые приняли участие. До скорых встреч.